Привет, Немиркин! Добро пожаловать обратно на наш канал и большое суперспасибо за всю любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. В качестве небольшой оговорки мы хотим, чтобы наши зрители знали, что это видео – забавное развлечение, и это видео не следует воспринимать слишком серьезно или использовать в качестве диагностических критериев. С учетом сказанного, давайте продолжим. Знаете ли вы, что у вас есть не только физический возраст, который меняется с вечно вращающимся колесом времени, но у вас есть и умственный возраст, который никогда не изменится. В отличие от физического возраста, ваш ментальный возраст – это то, сколько вам лет эмоционально и психологически. Ваш физический возраст и ваш умственный возраст не обязательно должны быть одинаковыми. Будучи взрослым человеком, вы можете иметь низкий умственный возраст, обрабатывая детский взгляд на окружающий мир. У молодого человека может быть высокий умственный возраст, указывая на то, что вы мудры не по годам. Важно отметить, что умственный возраст – это не число IQ, а скорее выражение того, что вы чувствуете внутри. Выяснить, каков ваш умственный возраст – это отличный способ стать более самосознательным. Если вы хотите узнать свой умственный возраст прямо сейчас, возьмите ручку и бумагу или откройте приложение «Заметки» на своем устройстве. Вы можете пройти эту забавную викторину, чтобы определить свой умственный возраст. Вам предстоит ответить на 10 вопросов, поэтому не забудьте отмечать свои ответы по ходу дела. Давайте начнем. Номер один. Что вы обычно делаете, когда совершаете ошибку? A. Признаете, что совершили ошибку, и пытаетесь ее исправить. B. Пытаетесь выяснить, почему вы совершили ошибку в первую очередь. Или си, Посмеяться над своей глупой ошибкой и попросить помощи, чтобы не совершить новую. Второе. Что вы делаете в первую очередь? Когда друг отменяет ваши планы в последнюю минуту? А. Скажите им. Так бывает и найти другой способ провести время. Б. Расстроиться, но в конце концов жить дальше. С. Попытаться найти другой день, чтобы потусоваться и повеселиться вместе. Номер три. Как бы вы обычно реагировали, если кто-то злится на вас? A. дать им возможность разозлиться, прежде чем говорить с ними. B. попытаться сразу же все уладить. Или си, рассказывать им анекдоты, пока они не забудут о своем гневе. Номер 4. Что бы вы сделали первым делом, если бы выиграли в лотерею? Эй, оплатите свои счета, а остальное положите на сберегательный счет. B. поехать в отпуск и сделать новые счастливые воспоминания. Или си, купить эту классную вещь, о которой давно мечтали. Номер 5. Что бы вы сделали в первую очередь? Если бы вам пришлось выбирать между двумя одинаково хорошими вещами, а подумайте о своем предыдущем опыте, чтобы принять взвешенное решение, основанное на фактах. Б. Составите список плюсов и минусов, а затем выберите вариант с большим количеством плюсов. Или С. Спросить чье-то мнение и сделать то, что они посоветуют. Номер 6. Как вы обычно справляетесь с серьезными разногласиями на рабочем месте или в школе. A. Спокойно обсудить разногласия и попытаться прийти к компромиссу. Б. Обратиться к начальнику или учителю, который сможет помочь разобраться, что делать. Или С. Заставить другого человека увидеть вашу точку зрения. Номер 7. Что бы вы обычно делали, если бы завтра вам предстоял большой проект? А. Сразу же приступить к его выполнению, чтобы потом иметь возможность расслабиться. Б. Сначала уделите время отдыху, а затем приступить к работе, как только закончите отдыхать. Или С. Чередовать работу с перерывами. Номер восемь. Какие из ваших обязанностей вы бы исключили, если бы могли? А. Оплачивать счета. Б. Стирать белье. Или С. Убирать за собой. Номер девять. Как бы вы обычно реагировали, когда кто-то делает вам комплимент? А. Принять комплимент и сделать его в ответ. Б. Принять комплимент и поблагодарить того, кто сделал вам комплимент или С. Не принимать комплимент, сказав, что вы его не заслуживаете. И номер 10. Как вы обычно реагируете, когда вам неловко? А – признать и подтвердить свои чувства, но понимаете, что в конечном итоге это не имеет значения. Б – пытаетесь сделать вид, что ничего не произошло, но внутренне одержимы чувством неловкости. Или С – расстроиться из-за этого и, возможно, даже заплакать. Итак, вы готовы к своим результатам? Если вы получили в основном А, ваш умственный возраст находится между 40 и 55 годами. Ваш образ мышления более самоуверенный и спокойный. Вы склонны рассуждать о вещах по-взрослому. Если вы чаще всего отвечали «В», ваш умственный возраст – от 20 до 40 лет. Вы боретесь с поиском своего пути, и хотя это может быть трудно, в конце концов вы всегда оказываетесь на правильном пути. Если вы ответили в основном на «СиЭс», ваш умственный возраст составляет от 10 до 20 лет, а ваше восприятие мира – молодое и яркое. Когда я проходил тест, мой умственный возраст был оценен выше, чем хронологический. И я согласен со своими результатами, я всегда чувствовала себя старой душой. Чувствуете ли вы, что ваш ментальный возраст соответствует с вашим реальным возрастом? Какой балл получили вы? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео. Если вам было интересно участвовать в викторине, использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и большое суперспасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!